Это не оригинальный шарик Лол! Oh no! Не оригинальная? Не оригинальная? Как не оригинальная? Yes! А я вам сразу говорил, что какой-то он странный! А теперь, друзья, давайте узнаем победителя в конкурсе на вот эту милую кошечку! Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк, лайк, лайк! Как вам? Шопкинсы? Я их тоже люблю! М -м, как же мне их отобрать? Отберут так, кричать будут! Все посбегаются мне, так нехорошо! Как же мне их? О, иди я! Здравствуйте, детки! Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? Ой, здравствуйте! А вы здесь, Шопкинсы, нашли? Смотрите, какие сюрпризики! О, какие вы молодцы! Спасибо большое, что вы нашли мои шопки! Что-то он мне не нравится Какой-то вы мутноватый Ну что, ребятки, меняемся Вот ваш лол сюрприз, а вы мне шопкинсы Ага, меняемся Эй, Сухолок, вообще-то ты здесь не одна Но я-то их первая нашла Ну давайте поменяемся, смотрите, там же куколка Ну ладно, а я бы на вас вместе не согласался Не доверяю я ему Вот ваши Шопкинцы. Пока-пока, наивные малявки Чего он сказал? Я не знаю, Сухолок, я не слышала Идем открывать Сарик сюрприз Привет, друзья! Ну что ж, давайте поможем нашим малышам открыть шарик, который они обменяли у нашего Ромео. И... Ой, что-то мне, друзья, кажется, что Ромео обманул наших малышей. Ведь это не оригинальный шарик Лол. Не оригинальный? Здесь даже нету первой подсказки, смотрите. А, а где следующая молния? Угадай себе, сама называется. Смотрите, ее вообще здесь нигде нету. Наш второй слой. Ой, смотрите, наша подсказка. Это щенок и сердечко. И здесь нету никакой надписи. Наш третий слой. Вот так. А, смотрите, какой шарик. Как-то так малиновый с золотым или даже с коричневым, я бы так сказала. Но здесь вот тоже прячутся сюрпризы. Здесь пакетик. Есть. Это... Ух ты, смотрите, какое жерелье. Розового цвета. Прикольно. Поехали дальше. Это... А, это соска, смотрите. Такая вот нежно-нежно-розовая сосочка. Смотрим дальше. Уже наш третий сюрприз. А, это кружечка. Без ручечки. А зачем нам ручечка? Мы так ее возьмем. И наш последний сюрпризик. Ты, смотрите, она совсем не похожа на обувь, какая, которая попадается в оригинальных шариках Лол. Такие вот красные кроссовочки. Ну что ж, давайте попробуем его открыть. Один, два, три, го! Вау, здесь даже конфетти есть! А! Почему все отдельно? Тулеще отдельно, голова отдельно, платье отдельно. Платье вот такое вот зеленое, сзади с бантом. Куколка у нас сама бледная, прибледная. Нет, ну в принципе сама куколка еще более-менее ничего. Ой, у нее еще есть вот такие вот черные очки. Смотрите, друзья, вот такая куколка нам попалась в поддельном шаре Лол. Это был шарик неоригинальный. Ну, конечно же, как может Ромео поменяться на оригинальный шарик Лол? Это же нереально! Случилось? Почему Сахарок опять плачет? А, Панки, вот опять тебе бежал. Понимаешь, девочки опять влябались. Опять влезли. вот. Они же не могут так, знаешь, чтобы все было хорошо. Мама нас просила, выйдите на улицу, не сговаривайтесь с незнакомыми. А тут подошел какой-то дядька. Ну какой-то вообще странный дядька. И говорит, давайте я вам с поменяем поменяю на Сарик Лол. А Сахарок что? Ну давайте, давайте поменяемся. Я так люблю Сарик Лол сюрприз. И, да, но я так его хочу. Я и говорил, не надо. поменяли ему свои оригинальные шопкинсы на неоригинальный шарик лоу, да? В общем, он вас обманул. Ну что ж, Панки, идем, будем искать вашего обманщика. Покажешь мне, кто это. Ага. О, шопкинсы, мои шопкинсы. Ну что ж, повелись малявки. Панки, вон он, наши шопкинсы рассматривает, видишь? Ага. шопкинсы и еще один шар в придачу, но оригинальный понятно, жду тебя через 5 минут не будет, за тобой придут или щенячий патруль, или герои маска выбирай сам ну вот откуда он взялся, надо он мне на мою голову откуда же я знал, что у этих малявок есть старший брат, их придется отдавать шопкинсы да еще и оригинальный шар лол. вот захотел о, смотрите а у нас гости вот ваши шопкинсы, забирайте и все Ромео, ты больше ничего не забыл? Сейчас приду. Вот, держите. Ваш шарик, лол. Смотри, Ромео. Еще раз тебя увижу возле своих сестер и брата. Пожалеешь. Да понял я, понял. Ну что ж, друзья, все-таки Ромео принес нам настоящий шарик Лол. Но это все потому, что Панки не дал в обиду своих сестер и брата. Давайте все-таки откроем этот шарик и посмотрим, кто нам попадется. А вот с незнакомыми и правда лучше не разговаривать. И наш первый слой. Вот наша подсказка. И это, ух ты, это мускулы плюс гантеля. Это спортклуб. Нам попадется спортсменка. И под вторым слоем у нас наклейки и желтый шарик. И под третьим... Ай, тоже выпало. Смотрите, здесь розовый футбольный мяч на цветочном зеленом поле. Я вижу здесь пустую ячейку. У меня есть эта куколка. Это повторка. Вот наша бутылочка розовая с кошечкой и с белой крышечкой. Это наши кроссовочки с носочками. А теперь достанем саму куколку. Один, два, три. А я говорила сиреневого цвета. Нет, она розового цвета. Я просто очень хотела, чтобы мне попалась спринт. А у нее одежда сиреневого цвета. Вот наша куколка. Вот наша бейсболистка. Смотрите, друзья, я вот здесь дотрагиваюсь теплыми руками. И ее волосы меняют цвет. А предыдущая у меня цвет не меняла. Две одинаковые куколки И у них разные способности Ну что ж, давайте смотреть Как наша куколка меняет цвет Холодная она становится Яркой-яркой А в теплой воде О, Волосы ее становятся Светлые-светлые Ага, смотрите И купальник тоже светленький Ага, вот такая куколка у нас еще посмотрим, что она умеет Плеваться Она у нас плюется и Вот такие две красотки И вроде бы одинаковые И разные Нам еще осталось открыть шопкинсы Один сюрпризик И второй И первая вкусняшка Это. Ой, какой классный такой классный. Это как будто бутербродик. Сейчас мы узнаем, увидим. Да, вот это хлеб. а Это сыр. Ага, он такой прикольный. Сейчас я тебя съем. Это тоз у нас редкий шопкинс. Там тоже наверняка какая-то вкусняшка. Ого, ой, какой классный. Это, я не знаю, какой-то пудинг, смузи, торт. Но очень-очень классный Сейчас мы его найдем В листе коллекционера Смотрите, друзья, я нашла Вот она, айси тортик Она отмечена у нас розовым цветом И это означает, что она Очень редкая Вот это нам повезло Сегодня попались два шоппинса, Редкий и очень редкий У нас таких куколки уже две. Одну из них мы разыграем в конкурсе. А чтобы в нем участвовать, нужно первое, подписаться на страничку инстаграм Тойсен Долс. Ссылочка будет внизу в описании под этим видео. Второе, подписаться на канал Тойсен Долс или уже быть на него подписанным. Третье, поставить лайк этому видео и, если написать любой комментарий. А итоги конкурса